Речь идет э, на сегодняшний день о том, что Казанский федеральный университет поддержал эту инициативу, и минимум заработок а, был, и будет переч, перечислен на счета э, ресурсного фонда возражения. Но, э, еще раз говорю, о, э, эта акция не может быть только разовой. Э, есть возможность на протяжении...